Для с вами Миды, и это у нас шестнадцатая серия «Природные приключения». И поскольку я уже немножко кое-что подготовил, там крафтить мне только осталось, э, и вот, поэтому я сейчас буду крафтить, и когда я все скрафчу, ну что-то буду думать, что еще делать, потому что, скорее всего, вряд ли это, это все займет 20 минут, Вот. И я добыл много цветочков. Вот примерно вот так вот. И все. И у нас первый крафт. Это у нас и прикольная штучка. Бассейн какой-то. Ну, поскольку я гений, у меня вот таких много теперь блоков. Так, оп-оп. И давайте поставим где-то. Может здесь поставим. Просто там золото накопилось, но ну вообще все накопилось, поэтому я делал по приколу. Так, теперь мне надо... Вот цветочки. И теперь мне надо скрафтить... Что мне надо скрафтить? Вот такую вот штучку. Только... Вот, да. Я запомнил, как она крафтится. Теперь мы раз, два вот здесь сбоку золота и посередине белый лепесточек так все теперь мы можем делать мини такую пушку опа так все верно теперь добудем дерево ой как хорошо что она не пропала это маргаритка есть маргаритка ладно и теперь у нас крафт на алтарю, и поэтому мы закидываем сюда воду. Опа! Потом раз, два. О, нет! Теперь мы закидываем сюда вот такой вот. И нам надо семена. Опа! Ой, надо выкинуть. Все. У нас теперь есть э, водяная такая... Короче, водяная такая, такой цветочек вот. И он должен высасывать с воды ману. Но поскольку я, мне надо сделать таких несколько, скорее всего, чуть -чуть потом. Потому что сейчас у меня нет цветочков. Вот. А пока что я делаю... Ух ты. так я могу сделать... Ой, нет. Не -не -не -не -не -не. Я могу сделать вот так вот. Это чисто бассейн настоящий. Так, осталось еще водой заполнить, и все будет хорошо. Ой, нет, просто она может высосать уже, уже сейчас, по идее. Так, и я забыл самое главное, что что мне должно быть, и это вот этот поза. Вот. Теперь мы берем функцию. Уй. Так, э -э опа, опа, и все ты работаешь? Да, он работает. В смысле? Ты чё, как о как оно работает, я не понимаю. И если не заработает, я тогда не знаю, что надо сделать. Так, оп, оп, и чё ты? не набирается. Ладно, я пойду спать, а то ночью, может быть, немного не видно, я не знаю. Вот. Поэтому я иду ложиться спать. Я, короче, сейчас попробую все делать по мини-инструкции. Мне для этого надо вот так вот закопать. Э, вот. И землю лучше добыть. Ну, лопату бы скрафтить. Короче, я быстренько добуду. Так, теперь мы должны расположить примерно вот так вот. Но я лучше здесь расположу. Это мы забираем. Прямо очень рядышком. И должно, по идее, все работать. Оп. Оп. Теперь мы сюда нальем воду. Оп. Тадам. Ой. Вот это поворот. А воды это уже нет. А оба наливается да мне короче надо было просто все по инструкции сделать тогда я сейчас заберу вот так вот а нет мне надо, надо лучше вот это забрать вот а она все равно будет высасывать mm -hmm. да правильно В смысле а что тебе не так о обалдеть она походу сейчас будет работать но я лучше поставлю походу вот такой вот бассейн и тыкну все правильно и эм, секунду я вот немного не понимаю не стоит и тыкать вот так вот чтобы она работала только я перед этим сломал вот такую вот штучку так м эм. ну и чего не работаете Надо это еще подключить. Ой. Так. Ну вот тут набралось чуть-чуть, а тут что? Я не понимаю, как она работает. А, подождите-ка. Ой. Ой. Слушайте, а может мне надо просто четвер... четвертый цветок, чтобы все заработало? Типа надо четыре цвета... цветочка, да. И поэтому он не работает. Не хватает одного. Так, короче, я сейчас объясню, что случилось. Вот видите, там был неизвестный статус. Это означает, что он типа заблокирован. А когда я его разблокировал, надо просто там минуты. и... بدative, 51, 5 стоять, чтобы хотя бы чуть-чуть наполнилось. И... Им... И чем? Что-то, короче, странно. Я попробую сейчас сделать четвертый цветочек. Вот. Ну, как ты работаешь? Я не понимаю. Короче, я посмотрел и понял. Это делаем вот так вот. И, короче, мы просто будем тыкать, и она будет появляться. Это примерно так вот работает. Но поскольку я хочу делать побыстрее чуть-чуть, я сделаю еще таких вот цветочков. Вот таких вот. И будет тут с одной стороны, с второй и третьей. Вот. Опа, ну да. Сразу оно не появилось. Ну, короче, я сейчас буду приступать делать. но ну, мне надо бы обычные цветочки еще добыть. Короче, я буду наблюдать Дэм. Да. Короче, оно пополняется, и это хорошо, значит, все правильно. И да, я тут закопал себя, чтобы, я думал, побольше тут посидеть. Потому что я, я не знал, насколько долго будет, ну, вот это высасывать ману вот короче она высасывает но очень медленно так ну и поэтому поэтому поэтому я хочу сделать попробовать сделать смотрите как мы берем алмаз и если все правильно то я смогу да но мне это сейчас не нужно потому что я хотел скрафтить и я хотел бы скрафтить, короче, один блок, который я вспомнил, как, как он выглядит и как крафтится. Короче, мне надо. А как это выкинуть? Ух ты. Так, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Давайте еще один и все. Теперь мы берем, подходим вот сюда и крафтим вот такой вот блок. Теперь нам для этой вот штучки надо еще какой-то лазуритный блок, но это скорее обычный лазуритный блок. <сؤال> да, <сؤال> э -э ну да, это обычный лазуритный блок. Дальше э руны какие-то, а где их взять, вопрос? М да... Руны я не знаю, где брать. Ну, короче... А, стоп, нам надо, наверное, рунический алтарь тогда. Он делается из жемчуга. Блин. Вот эндерменам в этом мире не хватает. Поэтому... Что поэтому? Я, наверное, буду вот здесь в АФК стоять, чтобы чтоб подождать, пока появится какой-то эндермен. Потому что их тут нету почти. Вот. Ой-ой-ой, меня еще убьют. Так, вот сюда залетаем и быстренько берем вот эту перчатку. Вот. И поэтому мы делаем вот так вот. все эм... Да, вот так вот делаем, потому что косточки тоже надо будут. У меня такое чувство, что голос немного ломается. Вот, да. Ты чё тут нарывайся на меня? Ты вообще знаешь, кто. Ну короче, да. Сейчас я буду в факашите ждать эндерменов. Ух ты! Черная овечка, которая исполнится только ночью. Может его сохранить? Хотя, ладно, все равно мне как-то кто нибудь бегать вот и тут а, нету надо будет попробовать еще где-то найти какой-то модно на котик ну это я думаю добавлю уже в следующем сезоне когда я буду снимать точнее летсплей ну или сезон как как хочется там называйте водам а солнце садится и а где моя там крафт книжечка? Нееет. Ладно. Э -э, Ожидание, наверное. Будет.. А слушайте, а где. А может он даже и не заспавнится, этот эндермен? Кто говорил, что он заспавнится? Блин. И что мне делать? Ну, ё-моё. Оба, тут у нас, короче, зомби на курице. Тут есть котики, я их добавил. А можно... Можно как-то их приручить, нет? Только за, за... Блин, за рыбу. Ладно, я ещё вернусь. Короче, я решил найти деревню, потому что здесь можно было... А зачем я сюда ищу? А, здесь можно было найти, я вспомнил, вот этого челика. Вот тут мы поставим waypoint, что как бы... ⁇ Ё-моё. ⁇ Как-то ставите, забыл. Вот. Э -э вот он. И у тебя можно будет... Ух ты, золото. А, ну так золото, так золото. У меня в полном золото. я принесу. Короче, мне надо было ещё рыбу наловить, но я не наловил. Ну, ничего страшного. А, я могу алмаз взять? Ну ладно. Сейчас э, возьму тогда алмаз, потому что... Дальше мечки можно будет отправиться в Эндер МИР, там где много Эндерменов и дракона убить, еще и элит развлутать и шалкеров поубивать, вот и теперь хэм, я, ой нет не сюда, я беру альмазь, хоба альмазь тут и заменяю на все это. Теперь, теперь, теперь, теперь. Тут это все нормально? Да. Обновляю. Короче, теперь мы берем и алмаз кидаем. А прикиньте, я это мог с самого начала делать. А, и давайте-ка откроем кота. Хобба. Ну, знаете, красивый котик это мой да, да. а что еще есть с этого мода такое для котов символ ухты а я и забыл что я такой крутой мод добавил и, Эм. лазер это наверное, да катбук Ух ты он делается понял ну короче тогда пошли за мной ты сидишь за мной? Нет? О, куда он? Ладно, короче, я надеюсь, что он телепортнется И... А чё он... А что он такой? Он по своей воле куда-то бежит. Так, тогда тут на надо какой-то поводок или что. Эм... Да. Это все, ты, из керамики походу. Лазерпоинт. А, ну так, это легко, все крафтится. Еще понять что это, потому что на английском. Ну, короче, ладно. То есть, здесь сиди, смотри на все, вот. А с которым мы займемся в следующей серии? А пока что э, мы сделаем рунический алтай. Который делается из вот такого вот камня. оп оп оп оп И вот так вот. Поставлю вот здесь. Ух ты, кубики, рубики. Так. Э, а что? И все? А что он делать? Осмучил его. Да-да-да. Самые основные элементы, да. Потом окей. Потом ага. Ух ты, я теперь могу получить руны. Но я думаю, мы на этом закончим. Поэтому всем пока-пока.